Привет, с вами программа путешествия по свету» и сегодня мы оказались в Сочи. Не потому что ехали сюда специально, а потому что попросту не успели сделать паспорта и отпуск получился неожиданно. И у нас, конечно, возник вопрос, куда можно ехать втроем с маленьким ребенком, когда уже все забронировано, все места, как говорится, расхудлены. И мы решили остановиться на санатории. Почему санаторий? Санаторий, потому что, как правило, у санатория есть собственный пляж. Это значит не такая плотная толпа возле моря. Санаторий, потому что у него есть собственная территория, по которой можно гулять и по которой, безусловно, приятнее возвращаться с моря и идти на пляж чем через дороги, через какие-то домики, улочки и так далее. Вот. И самое главное на мой взгляд в это потому что здесь есть питание диетическое, ну или хотя бы относительно диетическое, которое 100% подходит ребенку. То есть, друзья, вы не паритесь с тем, что вам куда-то надо пойти в новое место, чем-то накормить ребенка. У вас всегда есть время завтрак, обед и ужин. И вполне себе достойное и нормальное питание. А вот мы сегодня, кстати, один санаторий, где мы решили остановиться. Это санаторий, достаточно старый советский санаторий, называется Магадан. Вот, вот так вот он выглядит. А это его основное здание. А за нашей спиной это бассейн этого санатория. Ну и сейчас мы пройдемся по его территории, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Да вот, хотя бы вот так через окошко покажем, Мама. как выглядит наш бассейн, потому что сегодня он не работает. Ой, в бассейне вода морская, есть детский бассейн, есть бассейн для взрослых. Для взрослых Ой. полтора метра, для детских 60 сантиметров. Я подозреваю, что в этом бассейне очень приятно плавать зимой или осенью, когда уже не такая хорошая погода, и на море не пойдешь. А здесь вот такие окна большие. И да, кстати, как видите, машина. Здесь есть стоянка для машины. И куда ее можно поставить? А еще, очень да, вот на той стоянке стоит и наша машина, кстати. Всего-навсего 100 рублей в день. Машина под присмотром. Ну, а вот сама территория. Если слышно звук, то это цикады. И вот так вот весь день. Вот это очередной корпус санатория. Он, наверное, чуть-чуть новее. Недавно у него был, скорее всего, ремонт, судя по окнам. Но, собственно, территория достаточно впечатляющая. Ну, кстати, насчет корпусов. Да, конечно, это старый советский санаторий. Надо понимать, что здесь никаких дизайнерских интерьеров нет. А, без претензий а, Зато все абсолютно чисто Удобно а, Ничего лишнего а, Но все необходимое есть Полотенце Чистое белье Вовремя убирают Нормальная ванная комната Балкон Ну а что еще нужно? Ну еще раз повторюсь Питание, мы здесь живем уже неделю И никаких проблем Нет, ребенок всегда кушает с удовольствием и достаточно разнообразно. Вот вполне себе дорога, в которой Ходит можно автобус. с первого КПП... Да, кстати, автобусы. Автобус от верхнего корпуса до КПП, который около мостика ведущего на пляж ходит автобус по территории санатория если тяжело спуститься по горке или подняться по ней то вот можно воспользоваться таким внутренним транспортом кстати да насчет горки санаторий находится на горке вот обратите внимание вот это один из корпусов который мы уже показывали а вот он подъем и спуск в море как вы видите достаточно крутой именно поэтому для вашего удобства транспорт на котором можно доехать до первого кпп но честно говоря даже после моря после часов двух-трех пребывания на море подняться в эту горку не так сложно первый день возможно вы почувствуете какую-то усталость но потом если втянуться даже такая вполне себе физкультура для тех кто хочет сбросить лишний килограмм 5-6 но нужно сказать, почему не так сложно. Потому что территория очень тенистая. И все это время вы идете в лесу, слушаете цикад, смотрите на достаточно красивый и очень ухоженный парк. Можно почитать, что здесь растет. Возле многих деревьев стоят таблички с названиями. Это достаточно приятная прогулка, и она действительно не отнимает много сил. Но если, конечно, вам не очень много лет, и вы достаточно хорошо себя чувствуете. Ну а если нет, опять же есть выход автобуса. Вот мы совершенно случайно нашли питомник растений. То есть, очевидно, здесь у них саженцы. Саженцы тех растений, которые присутствуют в саду, в санаториях. И их можно приобрести, если вы решили что-то такое посадить у себя дома. Правда, если гости приехали из Магадана, не думаю, что там приживутся растения, которые хорошо себя чувствуют в Сочи. Вот еще несколько корпусов. Санаторий, находящийся в очень хорошем месте. Недалеко от моря, опять же. Санаторий находится тоже недалеко от моря, в принципе. А от самого дальнего корпуса до моря идти приблизительно ну, минут пять легким шагом. Ну вот еще один такой. Лайфхак для тех, кто не хочет идти до моря, собственно, Супальня смотрите, запрещено. вот они корпуса, а вот бассейн. Там написано, купание запрещено. Ну, эта табличка сегодня чисто все бассейны, насколько я понимаю, поэтому купание запрещено. А вообще, вот, лежачи, Ну вот о чем мы и говорили, под каждым деревом есть вот табличка, на которой написано, что это, что за растение. Очень милая особенность этого парка множество малых форм, я бы даже сказала иногда микроформ, но сделано все очень симпатично и с любовью. Ну, таких местных жителей здесь очень много. Местных жителей много, местные жители даются в руки, они не буганы, кормлены, очень симпатичные. Ну и, соответственно, в Магадан вот такие местные жители. Это нижняя точка санатория. Скажем так первая КПП откуда заезжают все. На территории вот обратите внимание, есть магазин, где все необходимое, работает до И вот он сам пруд. Вот на курс соответственно. Вот она одна рыба уже плывет. Кто там? Рыба. Рыба? Большая? Большая. Вот еще одна. Внизу. Ну там много рыбок, вот смотри, там кой, а, да? Ну, да? Вот а, белая. белая. А ты на ком стоишь? На белом медведе. Вот она. Ну вот здесь много. Я не знаю, видно, не видно, а вон кои плавают. Большой. О, да, Килограмм на 5. И чем еще хорош санаторий? понятно, что идти надо в горку, но везде поставлены лавочки. То есть в любой момент вы можете просто присесть и отдохнуть, если раз вы подъем в гору для вас очень тяжел. И вот она небольшая полянка с кактусами. И вот опять же по поводу малок и больших форм. Вот обратите внимание. Здесь есть даже целая поляна сказок. Сейчас мы над нее поднимемся посмотрим. Ну вот кактусы. Агама американская. Не знаю, из нее, не из нее гонят пекила но весьма внушающих размеров. Это если вот рядом встать, чтобы понять не было, как это выглядит. Ну как-то так. Ну и вот такая небольшая. Такой небольшой водопадик, ручеек. необычно интересно интересный для этого места. Ну, как видите, территория достаточно ухоженная, очень красивая. Опять же, это плюс закрытой территории санатория. А, ну да, как же без этих штук. Мы их встречаем на каждом шагу. Вот такие качели, видите, качели кресла. Весьма Нужная вещь, когда вы поднимаетесь сверху вниз или снизу вверх. Не знаю, по-моему, это уголок релакса. Просто вот прийти, посидеть. Ну да, и чувствовать себя и бамбуком. Тихо. Кстати, бамбук вот он. Да, вот этот тот самый бамбук. Судя по всему. Да, он самый. Ну, вот сейчас удочку и ловить кое. Это для тех, кому подъема в горку мало. Да, тренажерная площадка. Кто пришел с моря и решил еще думать, Ладно, что там подумать, через 50 метров в горку. Можно так, на тренажерах позаниматься. Кстати, они все действующие. Да, все действующие работают. Эх, тебя нельзя поднять, да, Лер? А это что? Нет, нет, нет. нет, нет. Так. Так. Так, так, так. Не достаешь, да? Все ты, ты лапы пока. Ну, такая площадка. Нам удалось найти какую-то шишку маленькая. Это маленькая шишка Но, но вот а, как-то она на шишку а, ну, Да. Да, упал домик для белочки А вот нашли еще часть много шишек Часть от шишки, которая висит наверху И здесь, скорее всего, орудуют белочки Да, мы видели а действительно белки, да. вот. Черных белок на территории Очень много Да, вот это та самая посадка на автобус для тех, кто хочет подняться вверх и не идти пешком, с расписанием автобусов. Ну, в принципе, все очень удобно. Вот еще одна спортивная площадка. Вон там вот с надписью АЛДПР, это есть мостик на море, куда мы выходим через этот мостик, через КПП. Зайти на территорию очень сложно, везде работает охрана даже в течение дня можно зайти 3-4 раза и вас все время попросят пропуск поэтому безопасен здесь на высоком уровне и вот таких площадок здесь штуки 4 или 5 то есть детворе всегда есть чем заняться наш он целыми днями с этих площадок не слазит придя с моря постоянно покатается вот на этих качелях ну и мы прошли по территории вы можете спросить почему отсутствуют люди не потому что здесь нет людей, людей достаточно просто территория действительно очень большая ну и время. Народ сейчас находится на пляже, но мы пойдем на пляж после ужина. И еще одно немаловажное, кстати, такое примечание. Вот обратите внимание, везде стоит вот такие схемы санатория. Причем, если вам действительно по каким-то причинам... По состоянию здоровья нельзя подниматься там резко в гору. Здесь существует 4 или даже 5 маршрутов, как вы можете пройти от моря к верхнему корпусу. То есть не обязательно скарабкиваться по лестнице, можно идти по Теренкуру и прийти к своему номеру, достаточно не сильно запыхавшись, скажем так. А вот еще одна лестница, которая поднимается к лагерю. Здесь на территории санатория И еще действует пионерский лагерь Почему пионерский? А, я вам сейчас объясню Мы сейчас подойдем и я вам покажу Скажем, те раритетные вывески Которые до сих пор здесь сохранились Это действительно прикольно Итак, я уже говорил о том, что На территории санатория действует лагерь Невский лагерь. Почему обратить внимание? Вот этот экспонат стоит здесь до сих пор. Олег кошевой Скорее всего, дружина была там имели Олега кошевого Но не сносили. Стоит, даже как видите, есть цветы. Вот это территория лагеря. Два корпуса. Ну да, как мы и говорили, видите, надпись и меня Олега Кашевого. Детский оздоровительный лагерь. И сейчас я вам покажу то, что здесь висит на стенах и не убирается. И вот обратите внимание, там вдалеке есть зоопарк, мини-зоопарк. Сейчас мы к нему подойдем, посмотрим. Еще одно место, которое, куда любят ходить дети и взрослые, это мини-зоопарк. Вот, кстати, вывеска. Распродажа морских свинок 50 рублей в одни руки. Больше одной штуки не выдавать. Ну, а вот они, обитатели. И вот, помимо того, что вы живете фактически в центре населенного пункта, каждое утро вот это, братья, будет вас будить очень громкие птички. Вот. вот, так примерно. Здесь есть кролики, морские свинки, курочки и Вот, не вовремя, но все-таки. Вот индюк Поднимайся Ну а вот это, наверное, считается Один из самых крутых подъемов это Дорога от, от моря И здесь находится Любимое место детей Как, Леш, называется? Лесная сказка а что здесь есть, Леш? Расскажи нам, пожалуйста. Ты сюда часто проведи ходишь? Экскурсию. Давай, проведи нам экскурсию, что находится в лесной сказке. Давай, Леш, веди экскурсию. Это колодец. колодцы. есть, водичка? Есть. Есть? Да. Пойдем посмотрим. Ну, что мы Погромко, котик. Здесь вода, вот. О -о, да. здесь вода но зерка здесь стоит для красоты. Для красоты, ну да. А где твоя любимая паутина, Ля? Вот она. Паутинка. Паутинка. это моя любимая местная а память. Тебя же слышно, где паутина? Вот она. Ага. Это паутина а паук. С крестом. Еще какое любимое место, да? Это моя байга. Это дом отвез носа. Это ее код. Идем Вот они местные обитатели. Вот одни. А вон еще один. Да, вот еще одно укромное местечко в этом парке среди пальм с теми же креслами. Вот ну, такое тоже, когда очень жарко, если хочешь, не хочешь сидеть в номере, можно сюда вот спуститься и посидеть и можно сидеть кого нет детей с собой? И на самом деле, что мы заметили, когда искали путевку в этот санаторий, практически все санатории Сочи находятся вот в таком месте. Очень мало санаториев находится на территории пляжа, и, скажем, в пешей доступности. Объясню почему. Здесь проходит железная дорога. Железная дорога, и все санатории находятся на этой стороне. По ту сторону железной дороги сразу находится ряд пляжей. Пляжи собственные, санатории имеет собственный пляж, и фактически все санатории, которые находятся на этой полосе, имеют собственные пляжи. То есть нет такой загруженности, которая вот... Ну, я считаю сейчас пик, действительно пик, когда люди идут на море. И мы смотрели на других городских пляжей, мы смотрели на других городских пляжах, действительно большое количество людей. У нас на пляже, точно говорю, вот мы сейчас пойдем, посмотрите. Всегда есть где остановиться, скажем, где лечь и никому не мешать. И вот это один из самых крутых подъемов, как я уже и говорил, в горку. Но, в принципе, он преодолевается достаточно быстро. И вот очередной зверь, который нам встречается на пути. И таких зверей здесь очень много никого не боятся, но кормить их здесь запрещено, конечно, их здесь кормят, они живут возле столовой, И, наверное, чтобы не бросали, где попала еду. нужно было аккуратно Столовая есть в каждом корпусе, причем в нашем корпусе, где мы живем, две столовые. Одна на третьем, одна на втором да, другая на четвертом этаже. Это удобно, в столовой фактически никогда не бывает очереди. Это большой плюс, особенно когда вы куда-то спешите или хотите наоборот чуть-чуть попозже прийти. Еды всегда достаточно. Ну, сейчас посмотрим. Все вкусно? Ну, такая не хитрая, но хороший, да. Ну, о чем мы говорили, столовая всегда практически вкусная. Ну, а вот это, собственно, вид с балкона. А это вот тот самый выход, о котором мы говорили. Через железный мост На пляж Что, да? Такой железный Мост Через трассу и вот это выход на пляж да действительно сейчас людей мало потому что мы пришли уже после ужина сейчас около 7 вечера но вот этот пляж поверьте никогда не бывает полностью заполнен мест здесь достаточно есть лежаки которые вы можете взять по Курортной книжки совершенно бесплатно. Есть площадка для волейбола. Пляж, песок, перемешку. Ну, с достаточно большой галькой. И есть такой, возможно, это единственный минус, который на этом пляже. При входе лучше иметь с собой резиновые тапочки, которые продаются на каждом углу, чтобы было не так больно заходить, потому что действительно пляж насыпной и видно, что камни очень большие и очень много. Ну, а так все отлично. А там дальше постоянно кто-то ловит рыбу. Рыбаки сидят постоянно. Все, что делается, это не реклама ради. Нам очень понравилось это место, и мы хотели бы вам о нем рассказать. Это поселок Лоу, недалеко от Сочи, примерно час езды. Находится рядом с морем, 150 метров, санаторий Магадан. И, знак всего удовольствия, за двухместный номер с дополнительным местом для ребенка, с трехразовым питанием, за 10 дней мы заплатили приблизительно 75 тысяч рублей. Ну вот мы завершаем нашу небольшую экскурсию, которую мы прошли всю территорию приблизительно за 40 минут. Это, понятно, видео смонтированное, но на все мы потратили где-то около 40 минут. А вот такая достаточно большая территория. Ну и вот тоже место, откуда начали выходить, сюда же и вернулись. Ну что могу сказать? Приезжайте на курорты Северного Кавказа, Краснодарского края, если не получилось никуда уехать дальше. Ну и подписывайтесь. Пока!